вечер, день, ночь. Не знаю, что вас там. Тема сегодняшнего онлайн расклада Таро, готание да? и тому подобное. Хотя я наоборот говорю. Действия к вам на этой неделе. Первый, второй, третий вариант. Выбирайте любое времечко в комментариях. А поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, мы будем рассматривать и мужскую, и женскую позицию. Если что, загадываем. Действия. К вам на неделе Будет действовать расклад Давайте, вне зависимости от того На какую неделю вообще вы это посмотрели Возможно, вы это посмотрите Это выйдет месяц назад, а вы, вот, допустим, на этой неделе Вы только там через несколько месяцев Только открыли Тоже пойдет, а что бы, собственно, и нет Собственно, давайте А что бы, а что бы и нет Загадываем у мужчин первым, да а, здравствуйте, кто? Здравствуйте, кто про Тамаду смотрела солнце? <смех> Рыцарь Жезлов и Колесница. Чё с Тамадой? Я Тамада и мне выскочила. Главное, Тамада не фотограф, да фотки и путешествия. Ага. Фотки и путешествия. <свят> <свят> тумада среднее значение. Может, плохой тумада быть <свят> у кого-то. Ладненько, давайте дальше. А, здравствуйте, кто выбрал? Красный вариант. Красный вариант. А, действия на мужчину. Действие его к вам на этой неделе. Его действия к вам на неделе недели его действия паш пентаклей десятка жезлов королева жезлов восьмерка чаш ну я не думаю, думаю, пятерка мечей И тут мы сразу на первом варианте немножечко аж присели. Дорогие мои, ну давайте смотреть точнее. По какой причине тут человек, человек от усталости, что ли? А, Дорогие мои, первое. Должного внимания человек будет не получать, поэтому особо, возможно, вас не особо будет поддерживать. Вот здесь я бы сказала в каком-то таком контексте возможно также давайте первый вариант что человек не будет поддерживать это такой момент то есть э, не будет он есть и будет но вам это не понравится Окей, будет поддерживать вас но за пределу каких-то своих больше возможностей своих умений и возможно по какому-то особо незнанию здесь будет человек поддерживать возможно при этом я про поддерживать, либо не поддерживать? Нет, да ладно, давайте поддерживать. Поддерживать будет, но ну, больше по какому-то незнанию больше. То есть для вас, возможно, поддержка будет его как, ну, сквозь пальцы. То есть он будет говорить одно, он будет думать, что это нормально, а, но ну, вы, ну, вы будете думать, что это полный обрет, и вам это не надо. Здесь немножко, как я говорю одно, ты меня понимаешь иначе. То есть, дорогие мои, здесь реально могут люди неправильно разъясняться, неправильно как-то, возможно, какая-то будет между людьми некая невнятность. То есть, ну смотрите, действия так таковые здесь возможны. Но дело в том, что здесь больше не действия, здесь больше как разговоры, какая-то телесная, возможно, также взаимосвязь, и она не очень будет шикарна. То есть здесь в чем-либо вот как будто люди изъясняться друг для друга будут очень сильно сложно в этот а, с этим мужчиной то есть мужчина вам очень может сложно изъясняться вы его неправильно понять вам надо допустим одно а ему он как бы думает, что он делает правильно и я здесь сразу говорю что здесь возможно люди каждый по-своему делает правильно но без согласия и без какого-то взаимодействия с друг с другом поэтому здесь один момент. Второй момент, да, это он будет поддерживать, но вам это тупо не понравится, вы подумаете, что он насмехается, а он на самом деле вообще это не имел в виду, он на самом деле он устал, а на самом деле тут еще он и не получает внимания, а на самом деле тут еще и денег мало, и тут вообще никакой нежности. И вот здесь вот именно словом за словом, хреном посту здесь очень сильно может произойти. Я не говорю здесь, никто прав, кто виноват, ни в коем разе. Вот По такому сочетанию карт я не могу сказать. Здесь у нас и маг, пятерка пентаклей, ну не очень хорошее взаимодействие, но нормально. Иерофан четверка пентаклей с пятеркой мечей. Вы можете подумать, что на самом деле человек над вами как-то и смехается, насмехается. На самом деле он какую-то свою какую-то тактику, логику, то, что он имеет, то, что он какие знаниями знаниями напитан, то он и выставляет на показ, потому что больше, возможно, он не знает, что вам надо также не знает, как разъяснить вам это, полегче, чтобы вы это приняли. Здесь может просто какофония на, также на усталости быть. То есть вы можете не чувствовать того, что хотели чувствовать от партнера, но партнер вам хочет это дать, но он не знает как, он не понимает, каким образом, а делает все то, что он может только. Также здесь человек также может не получать, кстати, какой-то некой любви. Возможно, вы от этого человека, либо этот человек от вас. Поэтому, дорогие мои, так. Также здесь может проиграться, что человек вас вообще не будет воспринимать, не будет не видеть. Но здесь больше сути от того, что у человека будет не получаться. У человека, возможно, самость, как некоторые выражаются, будет ниже плинтуса. То есть какой-то он в жизни, человек, мужчина, не будет для себя иметь какого-то какого значения, и поэтому может немножечко вот здесь как-то упасть даже в ваших глазах. Здесь такое тоже очень сильно может проиграться, но он больше от усталости, от какого-то неощущения поддержки самого мужчины. То есть, здесь раздрай идет конкретный в паре, но здесь, я не говорю здесь, кто виноват и кто прав. Здесь может реально от усталости, на фоне усталости просто я устала, отстань от меня и тому подобное, а вам как раз-таки его нужна поддержка. И вот на стыке вот этих какофоний здесь вы можете просто вот все немножечко подрушаться, все немножечко в толку переходить. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь как-то вот-вот, не в, тот, не, не, в, не в тот момент действия были какие-то совершены и будут совершены. Что-то здесь больше наподобие вот такой информации, больше описан. То есть человек реально может вас не поддержать, а вам когда это надо. И вы можете как-то очень сильно на него обидеться и при этом уйти с каким-то горьким сердцем для себя какое-то интересное э, кидалово для него. То есть здесь тоже может и вы на него, допустим, можете сами как отыграться по пятерке мечей. в принципе, как вы считаете это наиболее возможным и характерным. То есть, возможно, вы будете как-то человеку мстить и тому подобное. Поэтому, дорогие мои, ну вот, короче, как-то больше так. Немножко какая-то какафония. Но ну, здесь чисто такой момент у вас. Ну, вот я и говорю, вся боль — это в головах иногда людей. Ни в чувствах, ни в желаниях, ни в мыслях. Хотя чувства, желания и мысли лучше всего удовлетворять вовремя. Но здесь я бы сказала, больше как выйти... Возможно... Так, подождите, а здесь у нас интересно такое сочетание? Другие мои, ну кому-то надо будет просто извиняться, кстати. <смех> На самом деле извиниться, либо как-то очистить некую свою совесть. здесь как больше извиниться, чтобы какие-то страхи прошли у кого-то. Я не говорю у всех. Да, дорогие мои, как мы воспринимаем партнера, это больше зависимости в нашей голове. На следующий день мы переспим с, эти, с этой проблемой, и все станет на места. То есть, дорогие мои, здесь именно воспринятие партнера и будут немножко для вас самим, девчонки, проблемными, а нет, потому что мужик дерьмо. Поэтому, дорогие мои, ну, я сразу говорю, за собой свои косяки лучше подмечаем за собой, нежели а, нападаем сразу на мужика. И как-то от него требуем, мы как-то быстренько желаем и хотим. Вот здесь больше обратить внимание просто на себя, на свои чувства. На то, что вы даете какое-то тепло, на то, что вы зажигаете мужчину, на то, что вы его учите, либо как-то обучаетесь, либо как-то его наставляете. Но здесь больше внимания обратите на саму, на саму себя. И чего вы особо боитесь в паре. Поэтому вот я бы сказала, кому-то здесь также придется, возможно, извиняться. Вот. Ну, идти на какой-то контакт. Ладненько, давайте, дорогие, давайте как-то так. Потому что вот восприятие партнера здесь могут у вас хромать, а не у человечка. Здесь у женщинам всем а бы хотела. Вот, я бы сказать, как-то так. Вся какафония в ваших головах, а не в то, что на самом деле иногда происходит. Ну, здесь так тоже может для некоторых проектов. Не особо приятная такая, наверное, сказ, но он такой и есть. Ладненько, давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал на даму? Действие ее к вам на этой неделе. Действие ее к вам на этой неделе. Петрка мечей, семерка мечей. Ой, хитрюшка. Пятерка пентаклей, король чаш. А здесь наоборот, но то же самое, она именно к мужчинам. Ой, хитрюшка может, не, может дома даже не ночевать. Может как-то уходить, может как-то сбегать. Может как-то пропадать где-то. Дорогие мои, здесь человек-женщина человек, может как-то с хитрецой подходить к каким-то вопросам. Некоторые моменты углубления в ее дела. Здесь тоже может здесь очень сильно прослеживаться. Как-то все не, не до вас. Здесь вот то же самое, но именно как-то с мужской точки зрения. То же самое, что с женской именно. Как бы... Женщина может здесь ничего не делать, как-то хитрить, как-то интересно. Возможно, намекать на то, что вы интересны рыцари ее, Возможно, здесь некоторые некоторый момент обольщения, дабы как-то приковать себя. Но здесь больше скорее без действием нежели действием, Поэтому действий здесь особо не будет. Здесь девушка будет реально хитрить, будет специально, возможно, не действовать, чтобы вы как-то приняли и как-то поняли за собой какие-то грешки, либо помарки. То есть здесь, я бы не сказала какая-то манипуляция, здесь как-то женщина будет обходиться с вами очень хитро. Возможно, не особо вам это просто понравится. Вот, поэтому, дорогие мои, возможно, даже женщина будет очень сильно в какой-то активности, но больше по своей части. Ну, то есть немножечко отойдет от вас и будет заниматься своими делами. Да, здесь поэтому пятерка чаш. Э, Ой, пятерка пентаклей, король чаш. Возможно, не хватать будет какой-то любви, либо ее самой. Возможно, будет правда занята. То есть здесь на самом деле по пажу пентаклей, десятки мечей. Я бы не сказала, кто-то здесь будет порывать, но не исключаю. М -м -м. не исключаю. Не исключаю хитрые и интересные манипуляции. ничего вот прямо сверх дробящего вот именно как с десяткой до да, мечей я бы не сказала то есть здесь именно какой-то момент что женщин то хорошо к вам относятся но просто какой-то такой я не вижу чтобы здесь особо как-то даже специально здесь как будто как-то получилось а мы же у вас упали, но ну, здесь то же самое, то есть именно с человеческой, с мужской точки зрения, что она меня как-то неправильно поняла, она меня либо обманывает, либо не дает мне тепла и тому подобное, но здесь к вам женщина в принципе адекватно более-менее относится. Возможно, просто мало вам как будто посвящать времени будет, а посвящать тому, чему ему нравится, чей, чей, ее друзьям, либо посвящать то время, ту энергию ее а, каким-то стремлением и желанием. То есть здесь может очень сильно проигрываться какой-то такой момент. То есть здесь бить тревогу вообще это то, то не то дело, не мужское это дело бить тревогу в этом плане. Я бы не сказала здесь. Совет тогда. Я бы сказала, займите голову нужными и полезными вещами в этот момент. Когда сильно совсем плохо и не в моготу, займите свою голову вещами, которые вас могут от этого немножко уберечь. Ну, то есть, то есть, это то же самое, что, не знаю, наполните свою какую-то голову в, те, в эти какие-то душераздирающие непонятные моменты тем, что реально вас отвлекает от всякой какофонии в жизни. Реально отвлекает, а не просто так. М -м, давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас фиолетовый вариант? Фиолетовый. вариант. Здравствуйте. Действия Действие мужчина. Так, действие мужчины к вам на этой неделе. Действие мужчина к вам на этой неделе. Девятка мечей. Рыцарь мечей. Так, ну у меня опять с какофония с телефоном. Нормально выпадет? <смех> Девятка мечей, рыцарь мечей, отшельник восьмерка мечей, восьмерка пентара. Здесь у, у, я поняла. Здесь у нас у человека в самой. Не думаю, что у вас. А думаю, что у мужчины будет какая-то шиза в башке. <смех> здесь скорее на мужчину падает. А к вам нормально? <смех> а к вам действовать будет? Кстати, еще раз подтверждение, потому что так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, Давайте так, если вы в каких-то начальных этапах жизни и тому подобное, вот здесь может мужчина вам устроить некие разборки полетов, кто чё и кому, и чё должен. Здесь такое может очень сильно отыгрываться, то есть здесь реальные... Я бы не сказала, какая-то вот шиза, не шиза. А здесь, скорее всего, какое-то разруление какой-то ситуации, которую человек очень сильно пугает. И он вам это очень сильно может очень сильно сказать об этом. что, Но, скорее всего, здесь как мужчина захочет с вами разрулить ситуацию только потому, что он чего-то боится. У -у -у. Возможно, вы та сфера жизни, которую хотя бы эту он умеет контролировать. А все остальное бесконтрольно у него происходит. И как-то само собой здесь тоже может это отыгрываться. Король, Королев, Пентакли. Шестерка, Чаш. Да. Возможно, если в каком-то таком контексте восьмерки, Чаш, Тройка. Ой, восьмерки, Пентакли. Тройка Пентакли, и тут и король и королева Пентакли, шестерка Чаш. Также здесь могут проигрываться хорошие отношения, но вашего мужчина будет терроризировать, реально терроризировать какие-то эмоции, страхи, неподвластные, препя... неподвластные ситуации, которые он не может контролировать и держать некоторое равновесие. И он будет как-то ущищряться, вам, возможно, это как-то донести... А вы его, возможно, очень сильно не воспринять. <с> Поэтому, дорогие мои, здесь именно какая-то немножко непонятная ситуация, больше касаемо мужчины по такому сочетанию. Здесь негодование в жизни, страхи, неумение держать под контролем, неумение держать язык за зубами у кого-то здесь просто очень сильно языкастый. А Кто-то здесь очень сильно боится, терроризирует и нервничает. Возможно, терроризирует также и вас какими-то своими вещами. Но здесь как будто человек в поиске. В принципе, с вами действия это нормальные. Вот здесь хорошие карты, но именно рядом с самим человеком и то, что с ним происходит, это очень сильно стрёмно. Стремно, неприятно, неприкольно, что в принципе может затрагивать очень сильно ваши отношения. То есть с помощью ваших отношений он может как-то более-менее лучше себя чувствовать. Да, здесь тоже может проигрываться. То есть вы как источник вдохновения, теплоты, достойной женщины можете показать что-либо, что ему будет очень сильно приятно. Да, здесь как вы уравнитель. Но это если вы в паре, соответственно, на равных, либо выше него. Если вы ниже него, то, соответственно, вас человек может сожрать какими-то вещами прям сразу. Прям сразу. Поэтому, дорогие мои, да. Здесь может проигрываться ультиматум только в том случае, если у вас какие-то планы и вещи, у вас не то что не совпадают, а что когда человек очень сильно вас раздражает, либо с вами раздражает. Если есть такое в отношениях, и ничего не проходит, то человек это может высказать как ультиматум. По восьмерке, по рыцарю жезлов и по миру. Если именно какая-то какофония с вами, с ва в вашей стране, но здесь больше не про отношения, соответственно, уже просто из-за страха, из-за какого-то неуверенности в себе здесь может проигрываться, что человек может поставить ультиматум. То есть поставят ультиматум, но вот здесь вот ваше касание только в конце. Поэтому я и сказала, здесь немножко по-разному может отыгрываться. Поэтому ультиматум только из-за. Какое именно? Колесо, пуск, пентакли, двойка, чаш. Здесь скорее как уточнение в настоящих ощущениях, в любви, в показе эмоций. Возможно, некому финансовому денежному отношении. Возможно, какие-то подарки. Либо какие-то новеллы. Либо что-то связанное с новеллой, с подарками и с ним. Может быть, какое-то совместное что-то. Ну, что-то такое интересное. Нач... Новое, что-то начальное. Это может касаться именно таких вещей. Вот. Мужика косяку, я бы сказала, во всех сферах, во всех сферах деятельности. О, и я бы сказала, во всех. Почему? Ну, поры цирю мечей больше не из-за сдержанности. Во всех смыслах? По отшельнику. Отшельник — это такая вещь, когда затрагивает многие большинства сферы, сферы человека. То есть здесь нету определенной сферы двойка Пентакли. у нас есть девятка мечей и есть жезлы, здесь нету чаш. То есть здесь не в плане то, что он там эмоциональный, не эмоциональный, но здесь как будто не умеет контролировать свою жизнь из-за того, что в себя не верит больше человек и в свои силы. Возможно, он слишком груб, возможно, он слишком находчив к каким-то вещам, либо он что-то говорит, и он это не контролирует здесь тоже может именно отыгрывать. Но это внутренние заморочи, которые могут отображаться на ваших отношениях. Но могут они отображаться очень сильно на ваших отношениях, если вы ниже человек. Если, соответственно, здесь среднее и выше, то здесь человека это каса вас будет это касаться, но не так сильно. Ну, немножко как бы в таком контексте сказал он. Вот, ну какой-то такой момент, поэтому я бы не сказала, что здесь, я бы сказала больше как во всех сферах, возможно в нескольких, но здесь вот именно не сказано в каких, то есть здесь и жезлы, и пентакли, и мечи, то есть это может касаться любого, а с отшельником тем более, Отшельник указывает на многие сферы деятельности, больше на внутреннюю какую-то вещь, соответственно. Что касается внутри человека, то и касается все и снаружи. Как человек воспринимает, если хреново воспринимает все на свете, то он хреново все у него будет. Соответственно, в любой сфере. Поэтому здесь какой-то такой момент. Вот, дорогие мои, но здесь я бы сказала, немного расклад проиграется для всех пар различно. Кого-то и хорошо себе будет вести, но дело в том, что какая-то какофония просто будет случаться с ним. И вас это все равно коснется но в меньшей степени, нежели тех женщин, которые вы ниже партнера, допустим, а при этом человек очень сильно такой властный, при этом такой вот папик такой, такой интересный большой папик, большую букву, ну тогда вас отношение может очень поболее касаться. Поэтому, ну вот смотрите, давайте совет в этом плане. Делаем хорошую мину при плохой игре. Правда, ду ду это дурака обманил, нужно договориться, но здесь то все то же самое. Не теряйте, не теряйте своего, я бы сказала, немножечко достоинства. Равномерно распределяйте свои же силы в этом отношении. То есть в эмоции не падаем, не шагаем, не бьемся. Здесь больше как мудрое поступание самое да. Да, не перегибаем палку, дорогие мои. Вы можете здесь перегнуть палку и я-я-я сказать. Поэтому здесь держать надо некое равновесие в таком контексте. Больше с холодным рассудком относиться ко всей этой какофонии. Возможно, ко всей этой какофонии надо как-то перетерпеть, переждать. Но здесь больше какое-то приятное. Подача себя приятная должна быть обязательно. Если вы будете очень сильно перегружать своими даже эмоциональными умственными вещами, то здесь может как-то что-то разрушиться. А здесь надо вот везде держать некий баланс рам и рамку за собой. Поэтому вот. Косим под дурочку, да? Косите, но ну косите, ну косите без эмоций особо под дурочку, поэтому вот. Если что-то что пойдет прям сильно на, на износ, то не оберемся. Да? Хрен ему эмоций. Ну, вот здесь да. Поэтому, дорогие мои, ну, короче, как-то так. Давайте посмотрим теперь на женщину, ее действия к вам на этой неделе. Ее действие к вам на этой неделе. Король мечей, шестерка чаш, пятерка чашка. Четверка чаша, двойка чаши, чаш, чаш, чаш, чаш. Семерка жезлов. Дорогие мои, а здесь драма. То холодная, неприступная, то драма. Я бы не холодная, неприступная. Возможно, вы такой не холодный и и вас будут выводить на эмоции. Либо сама женщина будет на эмоциях вся. Но здесь какая-то сплошная такая эмоция. Вот такая не, не дерганная, а вот больше как такая пульсирующая эмоция вот вот, ва, вот ваша женщина будет выкидывать какие-то такие финты интересные может что-то какая-то ленность что-то она будет не хотеть а чего-то сильно переживать для чего-то сильно радоваться а может вообще встать в позу и сказать да пошел ты гречку сиди себе делай сам То есть, дорогие мои здесь вот женщина возьмет как-то вот себя на какую-то прям непонятную роль возможно из-за вашего какого-то холода из-за ваших каких-то слов. Возможно, обидится. Здесь, кстати, дорогая, дорогая дамя, дама вами любима, обидится из-за чего-то. Но здесь чистейшие какие-то больше эмоций показывают, нежели каких-то особых действий. Действий единственное, что я могла бы сказать: здесь по семерке жезлов, ну, король мечей, он не, не действует, он решает. Он решает, вот он решил, вот, вот, может быть, это такое вот ее решение действовать в вашу сторону более, возможно, некий момент эмоционально, но здесь, возможно, женщина будет ограждаться от эмоций, если здесь женщина будет, допустим, работать над собой. Да, шестерка чаш, пятерка чаш, если она сильно эмоционально будет выбирать четверку чаш и больше предоставлять вам некую теплую открытость. Здесь тоже может проигрываться Но если женщина над этим Соответственно работает и приняла Некое решение, допустим Потому что здесь сильная эмоциональность Здесь в действиях Семерка жезлов Может что-нибудь отвоевывать свое Возможно отвоевывать вашу пару Знаете, подробнее Пропагандировать хрень какой-то будет Семейные ценности, пропаганда семейных ценностей, как надо строить отношения, как со мной надо, как со мной не надо будет говорить, будет показывать вам эмоционально, как надо, как куда не надо трогать, куда не надо тыкать, и вот здесь вот именно М -м... ход конем-то какой интересный. Да, здесь возможно выводить вас на эмоции, да, здесь может очень сильно проигрываться на то, что женщина думает, что чувствует с вашей стороны холд, и немножко из-за этого очень сильно будет эмоционировать. Возможно, также пропаганда семейных отношений: либо как надо, либо как не надо делать. Также здесь, да, здесь очень сильно может как отражение того, что он не уделяет мне внимания, он не такой, как раньше, и тому подобное. Здесь могут быть такие, кстати, вещи по отношению к мужчинам. Это раз. Да, но я бы сказала, тогда это единственное, если с таким большим уточнением. То есть. Я бы не сказала, что женщина специально это будет делать, но для женщины это как некий единственный такой выход, дабы как бы, чтобы вы обратили на нее внимание. Возможно, не... Нет, давайте, на этом я остановлюсь. То есть, э, э, да, на этом, я думаю, остановлюсь. Ну, следующая фраза будет вообще лишняя. Поэтому вот здесь какой-то такой эмоциональный рывки в вашу сторону. Угу. Вот, короче, как-то так. Давайте я думаю, погнали далее. Погнали далее. Здравствуйте! Кто выбрал у нас на мужчину зеленого, ну, желтый, зеленый, как угодно? Действия в к вам на этой неделе. Действия к вам на этой неделе. Солнце. Шестерка мечей. Всем одарённое. Тройка мечей. Пятерка пентаклей. Тройка чаш. чё за фигня? Действие его в вашу сторону. Ох, как! здесь в принципе здесь может так проигрываться так здесь по разному может проиграться. здесь может очень сильно в негатив либо очень сильно как-то в непонятную дичь произойти Ладненько, дорогим а здесь вы можете ожидать каких-то действий от человека в свою сторону очень сильно даже ожидать человек вам будет какие то человек даже вещи может как показывать то есть да я вот это это сделал а потом раз и не сделал Здесь тоже может проигрываться, Ну, соответственно, тройка мечей и башня в сочетании с нашими женщинами, но ну, это я вообще хрен его знает, либо как ваша реакция, либо как его поведение. Я вот и пытаюсь это посмотреть. Умеренность тройка пентаклей. Дорогие мои, если кто-то здесь чего-то обещал, то тупо человек на этой неделе может его не выполнить. Это раз. Это одно, то есть если какие-то обещания, если какие-то, вот он точно вот меня пригласит на свидание, я точно знаю, он сам мне об этом говорил, здесь может как-то пойти все чуть-чуть наперекосяк, он может не выполнить то, что он обещал, то, что он думал и вам сказал. Это раз. Тройка мечей, башни. Возможно, какие-то непредвиденные обстоятельства и случаи тоже могут произойти. Также реально там на работе, либо где-то возможно какие-то интересные вещи. Короче, по тройке чаш. Может реально что-то сорваться. У вас какие-то совместные, какие-то планы также. Да, здесь может такой момент. То есть как-то очень сильно... Немножко не особо приятные вещи, но вас это сделает интересно умнее. Дорогие мои, если кто-то здесь, мужчина, привык посылать далеко и направо, он пошлет далеко и направо. Если, у вас, если есть такие пары, что мужчина посылает женщину далеко и направо. Вот, поэтому если какой-то такой момент тоже может присутствовать, и если вы к этому привыкли, в принципе человек у вас мог, может еще раз так же и сделать, как-то послать, как-то немножечко, я бы сказала разорвать, но при этом должно быть вот здесь, должно быть, если в паре уже, там, женщина, предположим, по мужчине сохнет, а мужчина ее отодвигает, здесь может какое-то движение быть. Угу. Возможно, какой-то перенос каких-то событий. Я бы не сказала, что здесь человек сам обидит. Если здесь привыкшая какая-то ситуация, что вы а, как-то обижаетесь на человека, здесь может очень сильно это проиграться. Но вот здесь всем одаренная тройка мечей, что, что может такое проиграться, что именно женщина будет сама страдать от каких-либо действий со стороны мужчины. Здесь также может и проигрываться ваше какое-то настроение, ну а так-то все нормально, жизнь идет. То есть, ну, здесь больше тогда от вас зависит. То есть, в принципе, да, мужчина-то нормальное действие будет делать, только вы не особо нормальные будете действия и как-то на это все реагировать. Вот это тоже такое может проигрываться по сути, вот в таком контексте, если у вас там все нормально. Действия-то обыденные будут, но вы на это реагируете очень сильно катастрофично будете по своим каким-то причинам, личным причем, я бы сказала, вот какой-то такой момент. Но просто потом идет восьмерка, пентакли, тройка, чаш. Возможно, здесь каким-то женщинам покажется мало какого-то внимания стороны мужчин. Возможно, мужчина будет, будет больше уперт в свои какие-то вещи, допустим. А вам будет его особо не хватать, и вы из-за этого будете страдать. Здесь, возможно, страдания будете сами себе вы и немножечко придумывать. Вот здесь... Потому что все я тройка тройку мечей башня. Прям ну, сами себе но намудрили в своей голове. Тоже может отыгрываться от действия адекватно и нормально, но просто он там в работе. Ну просто надо, ну просто он учится, ну просто либо от какой-то неизвестности вы тоже будете на себя немножко волосы порвать можете. Поэтому, дорогие мои, здесь может проигрываться в полнейший позитив, но при этом вы будете как-то думать не особо актив активно, позитивно. Либо как если вы уже привыкли в вашей паре статично какое-то негативное отношение, то здесь может проиграться какое-то негативное отношение. Да, разбирайтесь со своими чувствами, эмоциями, опять на себя посмотрите. Больше на того, что вы хотите и к чему вы стремитесь по итогу, а не блуждать в своих э, иллюзиях. По поводу всего. Четко, четко ставьте перед собой какие-то рамки, цели, нужды, хотелки. Девчонки слышали. Девы мои, да. Давайте, наверное, далее. Здравствуйте, кто нас загадал на женщину, на женщину, женщину, ее действия. ее действия к вам на этой неделе, ее действие к вам на этой неделе. Десятка чаш, шестерка пентаклей. По рыцарь Пентакли, Рыцарь Ж... Жезл, здесь все нормально, здесь все отлично, а не десяточки мечей, а здесь что у нас? О -о -о -о. А, дорогие мужчины, готовим подарок, М -м, готовим, не знаю, на заначку достаем, что где косикнули, достаем, здесь может потребоваться. Дорогие мои, здесь к вам хорошее отношение, но за это хорошее отношение она что-то может как потребовать, как что-то может, какие-то рамки -то поставить. Кстати, поставить вас на место, если вы совсем разленились. Здесь тоже такое, типа, хорошее-хорошее поведение, слышь? Я хорошо все делаю, а ты по десятке мечей, так от семерки, слышь, мне надо. Вот здесь также может указать на вашу какую-то ленность, допустим. Либо как сделать так, что, дорогой, я делаю все. мне все как бы все понятно. А где ваши действия, миссия? Сударь. Сударь, где вы вообще? Вот здесь может очень сильно поиграться. Поэтому я говорю подарок это и это готовлю. И то, возможно, какие-то хотелки могут здесь проиграться, то есть, да, допустим, в конце, допустим, рабочего дня все дела я хочу туда-туда. Здесь могут проигрываться сами хотелки женщин. То есть женщина может не только потребовать, да, а, а захотеть что-либо для себя, и чтобы вы это сделали. Вот поэтому вот здесь, вот какой-то такой момент, ну, интересно, прикольно, мне прям понравилось хорошее поведение хорошее отношение но также да здесь возможно также кто-то будет по своим делам кстати в паре возможно друг друга иногда будет не смотреть но здесь я все сделала милый а ты либо такой момент, мы все сделали, у нас все здорово, у нас все классно, но при этом я бы хотела очень сильно то-то, то-то, то-то. Здесь вот это тоже может проигрываться, то есть как-то в двух случаях я вот в других случаях не могу особо. Нет, перед фактом я бы не сказала поставить. Да, я хочу. Да, здесь у нас королева чашка, лицо девятка чаш. Я Хочу. Я хочу вот это, я так устал, мне нужны какие-то перемены, все дела, мне нужно вот это. Разорвать с кем-то отношения? но ну, ну, ну, ну, я бы не сказала, здесь разрыв, здесь, скорее всего, я хочу видеть, я хочу чувствовать, мне нужно. Здесь больше заявка о своих желаниях, а то, что то уже за этим… А повлечёт это за этим, очень сильно интересное, дорогие мои. Может окунуться в самые дебри интересных ощущений и эмоций. Возможно, какой-то даже экзотики для себя, либо что-то чего-то неординарного. Вот что за этим последует. Вот, ну короче, какой-то такой момент, это интересно. Поэтому я сразу готовим. Гадую. Пирог, если надо. Пирог надо, значит. Поэтому, дорогие мои, спасибо за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала. Ставьте лайки, комментируйте, поддерживайте. Давайте подпиской своей и колокольчик обязательно не забудьте, чтобы не пропустить наши стримы, где спонсоры могут дополнительно задавать вопросы в раскладах, именно по раскладу. Спонсоры могут, кстати, расклады-то и говорить, у нас разыгрывается тема. А в вот у нас все это у нас присутствует на стриме, поэтому добро пожаловать. Пожалуйста, желаю вам всего самого наилучшего. Пока-пока!